Здравствуйте, это Феникс Ченов. Меня зовут Саша. В конце апреля прошел международный турнир по бейсболу Минскат 2018. Мы подготовили для вас видеообзор этого турнира. В первой игре турнира встретились с Биотехком и Москвич. Команда из Украины показала отличный результат как в атаке, так и в обороне. Итоговый счет игры 19-0 в пользу команды из Кропивницкого. Кром ранами отметились Евгений Поляков и Евгений Женталай, сделавший грандсленг в пятом ининге. Отличную игру на горке показал Сергей Штапура. За 6 инингов он сделал 11 страйкаутов, допустив всего три хита, которые не были реализованы москвичами. В следующей игре москвич смотрелся более убедительно. В первом же ининге кубинский дуэт москвича открыл счет. Так Антонио Бульте с двухбазового хита из Эскалоны» принес очко в дом. На этом россияне решили не останавливаться, и в пятом ининге с удара того же Абнела в дом забегают Малик Мусахи и Антонио Бульте. Но дождь, начавшийся во время нападения Литуаники в шестом ининге, будто бы придал сил команде из каунуса которая уже на ударе пятого бьющего сравняла счет. Два решающих очка были занесены в этом же ининге с хоумрана Мариуса Татарунаса, Благодаря этому победному удару Мариуса можно назвать лучшим игроком данной встречи. Результат игры Литуальники с Минском 7-4 в пользу Минска. В пятом ининге минчане занесли в дом 5 очков, два из них благодаря двухбазовому хиту Антона Прикутневича. В этой игре можно выделить работу на горке Евгения Кургуна, который за 6 инингов сделал 8 страйкаутов, допустив 5 хитов. Всегда, в принципе, знал, что есть такая игра бейсбол. Никогда в ней ничего не понимал. Сегодня проездом в Минске, ну и в более случае, вот зашел посмотреть. Второй игровой день начался с противостояния биотехком и Литуаники. Сокрушительная победа над москвичом приободрила команду из Украины. И уже во втором ининге они занесли в дом 4 очка. Три из которых зашли с хоумрана Ильи Великого, оправдавшего свою фамилию. На достигнутом украинцы решили не останавливаться, и уже в следующем ининге с Хомрана Олега Шкатулы в дом было занесено два очка. Также своим вторым Хомраном на турнире отметился Евгений Женталай. На горке в этой игре выделился питчер Украины Дмитрий Лимаренко, выбивший пятерых игроков Кауна со страйкаутами, допустив при этом всего два хита. Следующая игра турнира была между Минском и Биотехкомом. Окончательный результат встречи 11-4 в пользу команды из Украины. Для питчеров Минска это был не лучший день. Так, за всю игру было допущено 13 бейсенболов и уже разогретые украинцы эффективно реализовывали их в раны. В этой встрече стоит отметить хорошую выдержку питчера из Украины, Богдана Левандовского, который закрыл два ининга шестью страйкаутами. Завершающая встреча второго игрового дня между клубами «Москвич» и «Минск» окончилась со счетом 2-1 в пользу москвичей. В первом же ининге дуэт Абнела и Антонио открыл счет, а второй ран заработал Денис Леонов в третьем ининге. И во второй половине этого же ининга игроки Минска занесли одно очко в дом. Эту игру можно назвать противостоянием питчеров. Максим Макаркин отстоял на горке всю игру, сделав 8 страйкаутов и допустив всего 8 хитов. Команду Минск представлял Илья Сладинский. За 6 инингов он вывел страйкаутами 7 игроков из Москвы, допустив при этом всего 3 хита. Этот спорт нестандартный для Беларуси, для нас... Поэтому это интересно, потому что все те спорты, которые у нас есть, они немножко поднадоели. Финальный день открыла игра за третье место между командами из Москвы и Кавнуса. В начале встречи инициатива была на стороне москвичей, которые уже в первом ининге заработали 3 очка. К концу шестого ининга счет в данном противостоянии был 11-5. «Москвич» отстоял свое третье место, несмотря на более активную игру литовцев в завершении матча. Итоговый счет 12-8. В целом, можно сказать, что в действиях обороны обеих команд были ошибки, позволявшие соперникам заносить в дом очки. Поздравляем клуб «Москвич» с заслуженным третьим местом. В финальном противостоянии «Минскап-2018» сошлись хозяева турнира и команда «Лидер из Украины». Биотехком уже со второго ининга начал стабильно набирать очки, не давая возможности минчанам ответить тем же. В этом огромная заслуга питчера из Крапивнинского Георгия Гритишвили, который не позволил нападению Минска ни разу зайти в дом, пока стоял на горке. Белорусы смогли собраться лишь к самому концу встречи, заработав 2 очка в восьмом ининге. Украинцы к завершению игры также не расслаблялись и в том же ининге занесли в дом 7 очков чем мы поставили уверенную точку в Минском турнире. Таким образом, результаты турнира в этом году повторяют итоги прошлогоднего. Биотехком обыграв Минск со счетом 12 становится обладателем Кубка. Также были определены лучшие игроки турнира. Лучшим бьющим стал Олег Шкатула, лучшим питчером Дмитрий Лимаренко, лучшим защитником турнира Сергей Сокол. Самым ценным игроком турнира был признан Роман Байко. Я остался доволен турниром, потому что остались довольные команды, которые участвовали. Все ждут уже следующего года, спрашивают, будет ли в следующем году этот турнир. И я надеюсь, что он станет традиционным. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь с друзьями. До свидания.